Вы знаете, эгоизм может быть связан с различными состояниями. Во-первых, когда точка сборки человека, например, принимается на уровень ментального тела состояние эгоизма, то есть погруженности и заинтересованности только в самом себе является для него естественным состоянием сознания. Но это тогда, когда он залипает на ментале, то есть развивать свое ментальное тело, развивать стадию раскрытия системы развития воздуха да, в сознании, к сожалению, это обязательное условие. Можно только в одиночестве, а одиночество достигает только тогда, когда качество альтруизма немножечко усечены, да, тогда тебя никто не начинает рассказывать на части. Другое дело, что залипание на этом состоянии тоже чревато последствиями, потому что большое количество знаний и развития ментального тела рано или поздно попросит быть приложимым к чему-то. а это значит что прилагать его надо будет к реальности, то есть к процессу времени. А это уже каузальное тело. Там соединение вода и воздух. А это значит, что качество воды должно быть проявлено, а качество воды ⁇ это качество единения как раз, альтруизма, а не эгоизма. То есть надо возвращаться. Придется возвращаться и соединять, да, находить компромисс между водой и воздухом, находить компромисс между излишним альтруизмом и излишним эгоизмом. То есть вот эта вот теория множеств, точка пересечения между тем и другим, и чем больше будет эта сфера пересечения, не точка уже, наверное, а сфера, тем в большей степени каузальное тело станет свободным. А это значит, что они одинаково должны быть развиты и ментал и астрал. Если перескочить, опять же возвращаясь, да, если перескочить через астрал, то есть не пройти эту стадию единения, умения брать силу, инерции этого мира, чтобы прилагать к окружающей реальности, то тогда человек с развитым менталом, но недоразвитым астралом превращается в книжного сухаря, ортодоксального ученого, теории которого абсолютно никому не нужны, но он живет ради них, потому что больше ему жить не ради чего. Да? Хорошо, если он находит себе место архиваикуса, а если нет? Кому да, нужен да, да, да, да. нового воплощение? Да, да, да нового воплощения. новое воплощение, к сожалению, будет, будет в достаточно жестких условиях. Например, ему ментальное тело придется развивать дополнительно сильно. То есть у него, например, будет хорошая способность к менталу, но плохая память. Вот так. Да, то есть он, он будет интересоваться всем, но ничего не запоминать. Вот, так, вот, такой, вот такой вот парадокс, да. поэтому лучше все, конечно, делать равномерно, сознание разумного человека должно развиваться в нормальной динамике и равномерно, и перепрыгивать лучше, лучше не перепрыгивать, нежелательно перепрыгивать, в, это, в этой реальности созданы все условия для такого динамичного развития. Другое дело, что есть еще огромнейшее количество провокаций. Например, Эгрегоры говорят, да зачем тебе тут развивать этот развивать ментал, давай страх, О, хорошо, сейчас мы с тобой на силе альтруизма быстренько дел наворочаем. Да? Дается идея, что альтруизм это хорошо, дается теоретическое обоснование, возможно, религиозное какое-то учение, что альтруизм это прекрасно, человек упирается в силу любви, которую он отдает всем окружающим, совершенно не желает ничего, изучать никакой альтернативы. Или напротив, да, он считает, что человеческий мир это сборище пороков, от него надо отойти, просто отойти, забереться где-нибудь в кабинете, в келье, там, в монастыре условно, да, в библиотеке и никогда оттуда не выходить, потому что человеческий мир это слишком грязное сообщество, чтобы мои высокие знания прилагать на эту низменную Материю, да? И тогда опять получается какой-то определенный перекос. А все почему? Потому что идеи ему дается, Развивает и не развивая это. Да? Человек становится зависим. Зависим от собственной недоразвитости. Он вынужден брать от эгрегориальных систем, от религиозных устоев, дополнительные качества в то тонкое тело, которое у него естественным образом не развито. Он становится зависим. он становится зависим. Он становится фанатиком, который как на наркотик подвязан к системе, которая дает ему альтернативу, то, чего он не достиг сам.